И я не дам этим детишкам спокойно разгулив по мою лечебницу. Каждый из них будет страдать. Сука! Ты его не заметил Майкл, как ты посмел? Как ты не посмел? Как ты посмел промазать в первый раз? Я тебе доверял. Я тебе помогал сбежать через автобус. Я тебе давал силы. Так ты мог не подвести меня. Я, тебе... Я тебя... Я прощу на этот раз. Что бы это было, чтобы последний раз. Хорошо, Майкл? Ведь твои выходки мне выходят дорого. Куда ж ты ползешь, моя девочка? Зачем же ты это делаешь? Не надо было его спасать! Убегай! Убегай, девочка! Ой, Суисконт! Зря ты защищаешь эту девочку! Ах ты! О, как да, петочка! Бинум, у удар маленький! Бум! Бум, бойся, бойся, бойся. Бойся, Майкл, он может тебя убить. Интернет. Сеть соединений очень плохая. Бум, бойся. Приди туда, приди сюда. Молочи. О, твои друзья уже в яичке. Ко мне не спуститься. Вижу, вижу, дорогуша Вижу, вижу тебя. Это... Иди -зверь. иди сюда. Иди сюда иди сюда. Иди сюда в логово -зверь, дорогуша моя Спасай! Спасай! Убегай! Страдай! Майкл мает себя сверху, что не отпустит. Я узнаю каждого из вас, где находится. Не трогай мой татаник! Этот тотем запрещен трогать. Запрещено трогать мой тотем. Майкл злой. Я никого не оставлю живых. Не Вижу мои жертвы. Ты боишься меня? О, так не посмело не спасти свою подругу. У кого? Я стоял на месте. Ты сама подошла в лабы моих Майерса. Ты я не знаю. блин, далеко. Майк! Я тебе дам еще сил. Я знаю, что ты справишься. Ну, ладно, ладно, ладно. Ой, я думал. Я пойду за куббеточкой. Ой, как понятно. Ничего страшного. Игра только началась. Не бойся, деточка. Ты будешь жить. На небесах усурочности. А, не ломай мой тотен. Я тебя убью за это. Кто разрешал трогать? Мой тотен! Ты попалась опять на этом, я тебя не прощу. Отправляйся, сущности, девочка. Ты пожалел об этом. Тебе не надо было трогать мой датен. Оставила бы его, и желала бы сама с собой успокоиться. Что вы делаете, глупышки? Глупые, глупые девочки. Эйс. Эйс, мискоти. Я нашел тебя. Приветствую, Эйс. Убегай. Убегай и страдай. О, у тебя гип? Нет, не похоже на гибридский. Но ты будешь страдать. Беги-беги, родненький. Беги-беги. Ой, жалко такая. как. Я не получил выизбежать, да? Надеюсь, что твои подруги смогут. ай я, яй яй яй -я. я знаю её дно. Кладетка не выживет. Ладно. О, -о, -о Эйс оказался твобоком. Я отпущу. Падеточка. Если ты сможешь выбраться. Давай, выбирайся, я верю в тебя. Майкл, что ты творишь? Она должна сбежать. Э, нет, не должна. Она должна умереть. Я хочу ее отпустить. Давай, поднимай свою подругу. Иди, страдай, убегай, дай вам несколько секунд на Раз, два, три. Охота началась. Он не спрятался, я не видал, а вот это тебе ханало. Я вижу твою подругу. Я вам давал шанс. Вы ею не воспользовались. Иду на приближение. Я понимаю, что... Приветствую, девочка. Что боишься меня? Майкл, убей ее, чтобы она не страдала. Ну, ладно. Ой, я промазал, прости. Ой, прости, прости, прости. Все ты не жалец. Ай, ай, ай, Ай. ай. У тебя были такие шансы. Это жаль, что ты не воспользовалась. К сожалению, тебе отправляться к сущности. Ой, кажется, я не успеваю ой ой какая жалость. Убежишь, куда ты бежишь? Аха. К сожалению, тебе это не помогло. Скинь доску. Твоя ошибка в том... У... Что? Нет. Игра окончена. Маликомайер злой. Жаль, жаль, что ты отдавилась к сущности. Мальдушка тоже старалась убить меня, но даже Лори с не удалось. Окончательно мы оба умерли. Но сущница была благословлена ко мне. Она забрала ко мне, приютила, дала такую способность. Спасибо, сущность, что не убила меня в чертовом подвале. В ловушке лови. Это имя окончена.